Всем привет друзья, с вами я Альмир и в этом видео друзья я буду опять таки проходить этот спиральный паркур. Вы все таки не набрали 100 подписчиков я очень разочарован друзья. Вот давайте хотя бы вот наберем 100 лайков под этим видео и я буду очень счастлив вот друзья, приятного просмотра так вот друзья, кто забыл, он выглядит примерно вот так вот и кто не смотрел тот Прошлый ролик обязательно посмотрите. Вот как раз здесь у меня есть spawn Point. И начинаем паркурить, друзья. У меня все-таки есть эта карта. Я его не удалил. Вот. Как я сказал, друзья, будет э, продолжение этого ролика. Вот и продолжение, друзья. Так, вот так вот паркурим. Так. Вот так вот. Чтобы никаких вот фейлов. Блин. Не обращайте внимания, друзья, что у меня извините, этот э, короче микрофон. Он какой-то вот Блин, опять упал. У ну, меня почти что хорошо слышно. Так. Просто иногда он звенит, как пчела, блин. Как бы не упасть, вот так вот. Так. теперь вон туда капец друзья О, опа. и вот сюда вот так вот так. теперь как бы вон туда перепрыгнуть на друзья так опана получился и теперь вон туда Хопа, и все, друзья, мы его прошли. Теперь вот сюда, вот так вот. Вот так, вот так. И вот сюда. Так, примерно, охо, как... Нет, нифига. Легко-легко, друзья, так. Пока что. И примерно вот так, сюда. И хопа-на и это прошли друзья так пока что изи так теперь вам туда нужно прыгнуть блин не смог давайте попробуем еще раз блин друзья вы походу не ставите лайки давайте ставьте пожалуйста так ну давайте же, друзья, помогите, поддержите меня своими лайками. Хопа, хопа, ну, друзья, так. Вы походу поставили лайк все-таки? Спасибо. Так. Ага, все понятно. Так. Вот сюда, сюда и Spawn пойнт так, мы прошли уже четыре уровня, друзья, капец. Так, друзья, у меня Майнкрафт немножко подбогнул. Теперь зайти в Майнкрафт. Это будет мне э, долговато, но вам только один клик. Чик, друзья. Вот и все. Вся анимация вернулась на свои места. И как видите, лава теперь течет. А, а до этого, друзья, он тек так сказать, так поднимаемся сюда и блин опять слайм блок, как же я его ненавижу, друзья, так опа на опа, так вот ну, походу вон туда, а как туда идти, счет его знает, так, наверное вот, вот так и, друзья, так, мы ну, уже здесь и... блин блин, поднимайся тоже, наконец так, на и блин, там сколько блоков там, друзья, четыре блоков, капец, как его при перепрыгнуть так, давайте попробуем, Нет, друзья, этого невозможно, наверное так а, нет, друзья, возможно, капец. Так. И вот сюда. как не упал. Так. Так, друзья, так-так-так-так. Спаунпоинт здесь нигде нету. Так. Так. Да, я так и знал, друзья, что я здесь проходит вот такой вот. Так отнимаюсь вот сюда и как бы сказать перепрыгнуть он туда вот так вот все так так так теперь в ту, в ту березку так сказать точнее не в березку а тропическую короче тропическое дерево друзья это. так перепрыгнем вот сюда это как бы друзья паркор в шахте только не в шахте а в, открыт... в открытом пространстве так сказать так так так, так. вот сюда теперь он наверное вот сюда блин fail друзья fail извиняюсь так больше наверное это не повторится а нет друзья все-таки повторился короче здесь друзья в паркуре Никак. Никак не обойтись без файлов. Вот сюда. И как бы, друзья, сказать, вон туда. Нижний блок. Хоп-пана, вот, да, друзья, получился Так. Вот сюда. Вот теперь на этот рестон. Блин, друзья, опять файл. Так, наверное, я применю магию монтажа. Чик, друзья, мы уже здесь. Так, еще раз. Хопа, получился, друзья. Так. Ух ты, смотрите, Redstone светится капец. И какие-то пылинки из него выходят. Так. О, все, друзья. Мы уже на спаун-поинте. И, наверное, друзья, я уже заканчиваю этот ролик. Так, ставьте лайки, и подписывайтесь на мой канал. Давайте, друзья, все-таки наберем этот чертовый 100 лайков. Я с вами не прощаюсь. Увидимся на следующем ролике. Всем пока.